Я продаю шишечки с моего леса. Это непростой сувенир. На самом деле они обладают некими свойствами. А об одном из этих свойств я вам, я вам расскажу. Если у вас какая-то болезнь, особенно почки, сердечная болезнь, головные боли, Малокровие Пониженный гемоглобин Даже варикоз Вы берете одну, одну такую шишечку Одну шишечку И кипятите водичку Обыкновенную простую чистенькую водичку Лучше конечно же талую Предварительно замар... ну, набираете в бутылочку водичку Ставите ее в холодильничек она замораживается, потом достаете ее, она оттаивает, затем ее кипятите и кидаете одну вот эту вот шишечку, которую я продаю. И затем пьете. И болезнь уходит. Если вы хотите... Приобрести эту шишечку, то вам необходимо просто-напросто э, связаться со мной э, в канале на, на моем, э, связаться со мной э, в моем канале Telegram. Ссылку на него я дам вам в описании. До встречи в новых роликах. Не болейте, друзья. Храни вас Бог.